Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок! Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня у нас крайне полезная и вкусная тема. Это обзор сортов клубники. А еще я расскажу об уходе за клубникой после сбора урожая. Первый сорт, о котором я хочу рассказать, это сорт ЧИФ-64. Это сорт клубники, земляники садовой, итальянской селекции. ЧИФ это аббревиатура и переводится как консорциум итальянских питомников. ЧИВ-64 – это сорт среднего срока созревания. В условиях Беларуси созревание примерно в середине июня. В этом году из-за холодной весны сроки созревания сдвинулись, и у нас ягода созрела лишь в конце июня. Урожайность у данного сорта очень высокая – до полутора килограмм с куста. Сорт предназначен для выращивания в приусадебных хозяйствах, а также в промышленных посадках. Кусты у данного сорта средние силы роста – листья, Крупные, прямостоячие, цветоносы чуть ниже уровня листьев. Ягода также крупная, весом до 50-60 грамм. По цвету ягода розовая, удлиненной формы, на вкус очень сладкая и ароматная. Клубника с виду хоть и розовая, однако очень плотная и транспортабельная. Хорошо употреблять данную клубничку в свежем виде, а также для заморозки. Хочу вам показать сейчас ягоды, как они выглядят. Вот перед вами кустики данного сорта и есть ягодки. Я специально уже заранее вырвал ягоду и посмотрите, какая красавица ягода. Вот такой вот она формы, удлиненной. Вот самые первые ягоды очень крупные. Вот эти, наверное, по грамм 60, а может даже и выше. Уже последующая ягода немного мельче, однако на вкус это совершенно не влияет. Ягода, что мелкая, что крупная, одинаково вкусная, одинаково сладкая и ароматная. Очень советую для наших огородников, для наших дачников приобрести этот сорт и посадить у себя на участке. Он всегда радует урожаем. Второй сорт, о котором я расскажу, это сорт земляники садовой «Сирия». Это также сорт итальянской селекции. Отличительная особенность данного сорта ⁇ это мощность растений и устойчивость к различным пятнистостям листьев. Данный сорт также крайне высокоурожайный. Так же, как и наш сорт Чиф-64, может в хороших условиях давать урожай до полутора килограмма с куста. Но в обычных условиях урожай 1 килограмм, 1,2 килограмма с куста, но я считаю, что это также очень хорошая урожайность. Самое главное... Достоинство этого сорта – это устойчивость к различным гнилям. Даже в сырую влажную погоду, когда ягоды многих сортов поражаются гнилью, данный сорт остается здоровым. Ягода остается здоровой, не гниет. Вкус этот довольно высокий. Если брать вот наш сорт 64, то сирия почти в два раза выше данного сорта. Листья темно-зеленые, крупные, лопушистые – и ягоды очень большие. Опять же, весом до 60 грамм, а некоторые ягоды еще и больше. Вкус ягод очень сладкий, с хорошим ароматом. Ягода темно-красного цвета, в полной степени созревания. Сейчас вам покажу, как она выглядит. Вот смотрите, на тарелочке у меня ягоды данного сорта. Причем эта ягода уже не первая. Первые ягоды были еще крупнее. Поэтому всем рекомендую посадить вот такой сорт. Устойчивый, неблагоприятным погодным условиям, различным гнилям. И урожайность хорошая, и вкус ягод отличный. Всем советую. Третий сорт наверняка вам известен. Он полюбился сразу же многими огородниками. Это сорт земляники, это сорт земляники садовой Азии. Этот сорт имеет колоссальную урожайность, потому что формирует много цветоносов. Это его отличительная особенность. Он хорошо держит нагрузку урожаем и хорошо отдает урожай. То есть ягода созревает дружно. В то время как эти сорта еще в самом разгаре плодоношения, сорт Азия практически уже отошел. Мы собираем последние ягоды. Хочу вам их показать. Вот, это уже последняя ягода, она самая мелкая. Первые ягоды были в 2-3 в раза крупнее. Мы их уже собрали, к сожалению, не могу вам показать, какие они были огромными. Азия отличный сорт, растение мощное, листья темно-зеленые слабо гофрированные цветоносы чуть ниже уровня листьев или на уровне листьев правда нужно отметить что ягода довольно крупная может достигать веса 80 грамм и под такой нагрузкой конечно же цветоносы с ягодами они полегают и когда идут дожди все-таки может быть какое-то подгнивание ягод какие-то различные гнили поэтому азию лучше выращивать э, на мульчирующих материалах на соломе на черном спанбонзе или агроволокне. Урожайность у Азии также очень высокая – более килограммов с куста. Отличительной особенностью данного сорта является устойчивость к различным пятнистостям, а также корневым гнилям. Конечно же, это не все сорта, которые выращиваются у меня на участке. Есть еще и другие. Это сорт кимберли, это Вимозанта, это сорт лебедушка белоплодная, э, садовая земляника. Однако об этих сортах я уже рассказывал ранее. А сегодня рассказал о трех сортах, которые больше всего мне нравятся. И я в этом году просто восхищен урожаем, который я собрал у себя на огороде. Нужно отметить что скоро плодоношение клубники земляники садовой закончится и нужно обязательно позаботиться о ней, чтобы получить урожай в следующем году. Ведь многие начинающие огородники забывают про нашу земляничку до осени и не ухаживают за ней, а на следующий год ожидают богатый урожай. Однако такого не будет. Земляника садовая нуждается крайне в уходе после сбора урожая. Первым делом после сбора урожая нужно приступить к прополке, удалить все сорняки на грядках. Затем удалить старые листья, листья с признаками различных заболеваний, с признаками действия вредителей. Нужно удалить также цветоносок, на которых были ягоды, они также не нужны клубники. Когда очистили всю грядку, нужно приступить к обработке от различных заболеваний, особенно от пятнистосей, которые так активно развиваются во второй половине лета. Для обработок можно использовать различные медсодержащие препараты, такие как 1% бордовская жидкость, 1% азофос, либо другие медсодержащие препараты, например, тот же Абигапик. После всех обработок самый важный этап – это подкормка. Для подкормок можно использовать различные минеральные удобрения. Больше всего после обрезки – Клубника нуждается в азоте для наращивания новой вегетативной массы новых листьев и формирования новых розеток для закладки цветочных почек на будущий урожай. Нуждается также в фосфоре для хорошего развития корневой системы, а также в различных микроэлементах, которые влияют на здоровье растений. Долгий период. Я делал удобрения самостоятельно. Покупал разные компоненты. Смешивал, добавлял микроэлементы. Но это бесконечная работа. Это беготня по магазинам. А времени у меня не так уж и много. Недавно я нашел отличное удобрение. Где содержатся все необходимые макроэлементы. И множество микроэлементов. Это удобрение Пуршат M для клубники. Хочу вам показать как оно выглядит. Продается оно вот в таком вот виде. Здесь 1 кг удобрения в гранулах. В этом удобрении... Не только основные макроэлементы азот, фосфор и калий, однако и микроэлементы. В удобрениях они не всегда присутствуют, а в этом удобрении они есть. Здесь есть железо, магний, цинк, бор и другие такие нужные микроэлементы для полноценного развития клубники. Приятно удивляет также цена и качество данного удобрения, ведь обычно удобрение с микроэлементами стоит недешево. Нужно сказать, что такое удобрение абсолютно недорогое, позволить его может себе каждый. Так как удобрение гранулировано, его можно растворять в воде и делать внекореневые подкормки. Расход очень небольшой. Всего 15 грамм вот такого удобрения на 10 литров воды. Благодаря содержанию микроэлементов в этом удобрении, Растения хорошо развиваются, развиваются полноценно, не испытывают недостатка каких-либо микроэлементов, недостатка питания. А значит, они становятся э, очень сильными и имеют естественный иммунитет против широкого круга вредителей и болезней. А это очень важно, не придется применять химию, а если придется, то в гораздо меньших количествах. В упаковке удобрения всего 1 килограмм, однако его хватит на весь сезон для внекорневых подкормок. Ведь расход очень минимальный. Кстати, нужно отметить, что таким удобрением можно подкармливать клубнику не только после сбора урожая, однако и весенний период. Когда мы весной почистили ягодник, обрезали старые листья, для нарастания новых листьев, для формирования мощных цветоносов и для хорошего урожая, опять же, мы можем сделать внекорневую подкормку вот таким вот удобрением. Поэтому всем рекомендую использовать это удобрение у себя на участках. Не придется бегать по магазинам и искать необходимые компоненты для подкормок клубники. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!